Ой, страшно. О -о -о -о. Ой, страшно. Давай, давай. Смит. вот ребята хотят подбегать, подбег, подбежать ко мне. Ребята, подписчики с канала хотят подбежать ко мне, чтобы рядом со мной постоять на этом великом моменте, потому что я уже поставил запись. Что это за место? Это Геран. Геран, прямо Геран. Вот вот тут внизу, тут внизу. Э, это как она? Кузнец. Кузнец. Кузнец. Это Геран. Это геран, братишка, это геран Давай, Дмитрий, ты помнишь, ты у меня девушку Аденку просил Если я заточу, я тебе подкину что-нибудь Ты должен за меня как за себя сейчас болеть мне страшно, мы концентрируемся Шанс 66%, как говорят админы Ну это нихуя, такого не бывает Проверим теорию о том, что когда оно уже нахер не нужно, оно затачивается О том, что когда оно уже нахер не нужно, оно затачивается Проверим теорию Ребятки на стриме Блять, надо еще выпить Я не пьяный я не пьяный, я не напился. Еще одну пьем, это будет для эпическая заточка, ребята. Это пик стоит 70 лямов адены, понимаете? 70 лямов адены. Вот ведь еще. Сейчас выпьем, Кирилл. Сейчас выпьем. 70 миллионов аден. Я сейчас посчитаю, сколько это чего, кому, куда и кто и где. Так. Смотрите. Лечу в Геран на Виви, на Выверни. Виве, Ждем, ребят, всех подождем, кто к нам подойдет, у -у -у. и потом прожмем. 70 миллионов Аден. Смотрите, 2, то есть если стоит сейчас где-то 650 тысяч. Не, я сегодня покупал за, за 550 уеб. За 550, если не покупал. Нет, Кирилл. Я насчет обиженных вообще обиженных не понимаю. Ты знаешь, что с обиженными делают? Обиженных в жопу ебут, как говорится. Поэтому я никогда не обижаюсь. Я могу сделать только выводы, но тебя это вообще никак не касается. Почему ты постоянно пишешь, что я на тебя обижаюсь? Успокойся. Так, 550 тысяч стоит один кол. Это 75 рублей. Получается, нам надо 70 лямов. 70. Делим на 550 тысяч. Короче, это 127 кол получается. И 127 кол умножаем на дядя Дима здесь. Красивый чебурет. Привет, Егор. Привет, чья? 127 умножаем на 75 рублей. Ну, 9 тысяч получается. У него официальная цена 10 тысяч рублей. Эта пушка стоит 10 тысяч рублей. Это 127 долларов. Что пьешь? Я... У меня томатный сок вот, томатный сок у меня, и я, короче, в томатный сок сделал, человек, сделал красиво себе, это у меня перчик, я прям из этой себе пам-пам-пам нахрустел, немножечко соли, маленечко соли сверху, чпок-чпок-чпок, еще добавил я соли сейчас, и э, великая держава мороша. Мороша. российская водачка, российская водачка, Ух, ребята! Ух, ребятушки! Надо сделать это красиво. Давайте за вас. И сейчас будет просто. 29-й лайк, 29 лайк, 29 лайк. Красиво. Красиво, честно ты скажу. Из ЭБС. Карту открой. Олсу предлагает сделку. Ух. Что это такое? Нифига, ты круто одет. Лифтер по вызову? А чё это за сед у тебя такой? Бля, вот ты очень круто быть, одет. Я. Слушай, а чё это ты медал вообще? Это выбрать и улучшенный предмет? Ну, у меня ничего нельзя улучшать. Веспер туник? Бля, нихуя красиво, бля, бля одет. давай будем. Красиво одет. Реально красиво одет. Давай, Рустамыч, за тебя, за Игоря, и за Игорька, за Димоновича, за Каляныча, за вас, ребят, за моих зрителей топовых. еще дают трейд. О, спасибо за подгоны! Dimensional diamond, это very good на самом деле. Спасибо, спасибо за такие поддержки. Все, все здесь. Кисы. Господи, снесла. Я здесь! Дима отшел фрагмент, нихера хера себе 461 Нихера себе ты под даешь, это же очень много Это вот Удачи, дочки, Спасибо Да что ж такое-то с ней, а? танцуйте, танцуйте ща ща, ща ребят секундочку сколько у тебя? Да, танцуйте? не yes, плюс шестая ребят ес ес of course ес yes, ес yes, yes. Лучше тупо. ЕС, yes, ребята, блядь. Вот это было стрёмно. Вообще, ГЦ, ребята, души просто. ЕС, yes, ребята, ЕС, yes, нахер. Еще надо водочки, блядь. Поздравляю. Она уже дорогая. Нихера себе, богатая девушка. Не отпускает тебе Астерис. Не отпускает меня, меня не Астерис. Потому, что я выпил. Нет, вообще. Вообще. Работает Желда плюс 16. Теория работает, это когда нахуй не нужно точиться, да? Но мне было стрёмно пиздец. У Егора настроение на весь стрим теперь, я рад очень. Наточим на перца мы себе. И Рустамыч за меня выпил, и Рустамы, все, да. Надо идти в каты, блять, качаться на париках с такой пик и просто будем всех бомбить вообще. И я выпил за заточку. Спасибо, Кэти. Спасибо. Где Ради вот тебя этот, тебя который тебя просил Аденку меня тоже? Боже, я ему подкинул. Я рассказал папа здесь. Дмитрий, это я. Ты Дмитрий, да? У меня, правда, у самого нихуя денег нету. Но я тебе отдам. У меня 260 тысяч Аден. Я тебе дам 250 тысяч Аден. А, Дмитрий, это я. Не уходи. Подгон сделаю. Встаю. Ты кому отдал, Егор? А, так. Да, директор такой... Не, я, Дима, ты чё епс. где он на стриме писал, я ты, Димон Оллистон, а это Кэти, да, да, Это Кэти, Димон. А тебе тоже нужна отделка братишка? Я сейчас что-то продам попозже, я тебе подкину, Димон. У меня вот дегридовские кристаллы есть. Какой Олистен? Это кто? В смысле? А Олистен, Димон, разве не здесь? Биба и Боба официально больше не дружит. Град с пикой. Спасибо. Спасибо. Просто от души, ребята. Вы чё меня тут-то наёбываете-то? Чё происходит-то я не пойму, блядь, а? Кто меня решил наебать? Развёл я чебурек какой-то. Да насрать, господи я. На 250... Развёл тебя чебурмен какой-то. А ты чебурек! Он чебурмен, а ты чебурек. Ладно, я тебе тоже что-то подкину, чебурек. Я просто думал, что чебурек да это... Я написал, что ник Кэти. Да я думаешь что помню. Братишка. Я не помню уже, какой ник у тебя. Что ты ведишься на чебурека? Да насрать мне, господи. А, стой, Кэди! Так, я тебе и дал, да, сейчас 250 тысяч, или я чебуреку дал, я уже не помню, кому отдал, блядь. Кому подарить героя? Ну да, мне, а, вот так все красиво, да, да пта. Бля, вот Когда мне что-то... Да чебуреку, ну нахуй, ты что <реку> делаешь? Хорош, он мне просто, блядь, пришел, дал подгон, блядь, и дал мне агрейдовскую точку. сука просто сука просто вообще ты нахера это делаешь они же будут точить ой блядь скотиняк просто скотиняк блядь Господь, господи да ну ты нахер Дай мне эту маску. Давай. Зачем это было делать? Зачем это надо было делать, ребята? Нормально, когда она мне идет. Мне прикинь еще одну заточку, наверное, глядушку, чтобы я еще уточню по Не надо. Твои глаза не тяжело. сервер сейчас Тяжело в дышать, да? Мы сейчас пройдем этот сервер. Егор, не дочись, сегодня, на сегодня хватит уже эмоций. Так, мы должны, мы должны, ребят, мы должны, о, еще топовая маска, нихера себе. Нихера себе, не Просто жесть, о, мясник, блядь, мне еще тесак огромный нужен, это, говорят, маска из... Игра кармара Давай сюда Егор, подари шапку визора. Да Чего? Ты чего? Ты чего? Чего за подарки нахер? Ты чего, Осло? Осло, ты чего, мне такие подарки дарешь. Осло, ты кто? Ты как? Нихуя себе, блядь, просто Осло, просто миллиардер Мультимиллиардер Ребят, просто Я за это сейчас просто выпил за Осло Какой-то биш Просто а, меня а ты, отлично, не надо Он мне просто, смотрите, что выдал Вообще Охуеть, просто я, Все там же бежи почти, Феникс Вообще, блядь, это Читает просто Охуеть я буду, буду, ребят, мне надо выпить, мне надо выпить, поймать момент Я по-любому сейчас буду точить И я потяну рюмаху, давай, красавчик, как тебя зовут вообще, Осло? Кто ты вообще? это все это заклану тебя Ой, блядь, красиво, как мы здесь вообще просто уже на этой горе, мы стали крутые, блядь. Опять чего, река, надо гнать к тебе, а то не зайдешь. <сосы> <Yes. сосы> Я тут концентрируюсь, ты мне нужна, блядь. Открой окно, тебе там дышать нечего. Сейчас, кот, тюк, я быстренько. Давай, тут Давай, пожалуйста. Тут все очень важно. Вот так, чтобы не Нет, димоныч, димоныч, Димоныч, ну погоди. Надо, надо просто это забомбить. Дай да, не вот. перчика с солью. Просто Россская, как нас снимает. А, тут. Что ты там делаешь? Да и трусы мои, блядь, не снимают только. Я говорю, ты что, там, ты что такой там такой, Такая клавиатура. Это мощь подписчик прошло. Мышку и.. Коврик. <связано> а мышка, мышка огонь. Мышка стоит тысяч наверное, да? Нет, ну, не, она.. Комплект? Весь тысяч. комплект вместе 10 тысяч стоит. Клавиатуру. Механическая. Такая штука? Конечно, я <связано> работаю, като. Я работаю не только над собой, братишка. Короче, я, ката... конечно, если плюс... Я, а я не буду в этом представить свои эмоции. Вообще, <смех> блядь! Киса, ты готова? Я <смех> готова. Ребят, давайте, все, кто здесь танцуем. <смех> <смех> <смех> <смех> Давай. Я, ребят, <смех> Теха, <посмотри> на нее. <смех> все <смех> начала... <смех> начала танцевать просто. <смех> <смех)> все, кто здесь танцуем. И будет сейчас алтовая жаришка, чебуре, кослая. Сымардинга! Давайте! Ребята, мы должны это сделать! Давай, что там надо держать Я могу вот так! Угаем! Я за играю! Ааааа... -а -а -а. надо! Конечно надо! Да? Ну, ты Блин, седьмая, ебать! Да ну ты нахуй! Всё. Я тебя поздравляю, мы Давай. пошли. Долбить в саркатан просто эту, эту пику! Что? Да ну ты нахер! Это потому что я потанцевала! ребята это пиздец буст какой получился у нас. Это просто капец какой буст получился. Чебурек, ты, это Олис, Димон. Открой, девочка. Твоя жизнь теперь.